И всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Red Фантом, на часах уже пол полдевятого вечера, и наконец-то можно поставить пикемы на этап легенд на PGL Major Stockholm 2021. Как вы знаете, я снимал видос, на котором я уже прогнозировал этап претендентов, и у меня пикем зашел. Астралис э, с грохотом... Почти не вылетели Они были на счете 0-2 Но успели камбэк на 3-2 Хероик тоже как-нибудь, но прошли Фейзы отлично прошли 3-0 ВП тоже Энс отлично прошли И Копенгаген Флеймс удивили всех и прошли 3-0 И у меня 6 из 9 Зашло пикемов Ну что ж, давайте теперь сделаем прогноз на этап Легенд Чтобы не затягивать, давайте перейдем сразу же к нему Начнем с очевидного Это команда Нави И это команда Гамбит Сразу говорю, опять же, я не буду ставить их на 3-0, поскольку они могут один матч проиграть, и тогда Пикем заруинится. Дальше, кого бы я хотел поставить, это Непов, потому что у них сейчас очень хорошая форма, плюс к ним присоединился в мае этого года Девайс. Сейчас у них очень хороший потенциал. Дальше, кого бы я хотел поставить, это Фейсклан. Фейсклан тоже сейчас сумасшедшая форма, и я думаю, они смогут пройти дальше. Еще бы я хотел поставить Virtus.pro, они тоже показали очень хороший результат в этапе претендентов. Также, наверное, я бы поставил сюда Vitality, поскольку я уверен, что Зайву захочет защитить свой титул топ-1 игрока и постарается пропихнуть свою команду дальше в плей-офф. На 3-0 я бы, наверное, поставил команду Team Liquid, думаю, зайдет, а может не зайдет, поскольку эта команда очень непредсказуемая. А вот на 0.3 я бы хотел поставить Evil Geniuses. Они на американском эримере показали не лучший результат. Да и сейчас они находятся не в самой лучшей форме. Поэтому, думаю, их могут обыграть такие команды, даже как Sports или FURIA. Ну и последнюю команду, которую я хотел бы поставить сюда, это либо G2, либо Copenhagen Flames. Но мне кажется, что Copenhagen Flames покажут хороший результат и дальше. И смогут пройти. Вот такой вот у меня получается пикем. Сохраняем и ждем закрытия. Напоминаю, что пикемы закрываются в 11 часов. Извиняюсь, в 12 часов по киевскому и московскому времени. Что ж, вот такие вот у нас получились пикемы. Желаю всем хорошего мажора. На с вами был Red Phantom. Всем спасибо и всем пока-пока.